Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня в видеоролике я вам покажу несколько интересных сайтов, сайтов скринеров, которые вам будут помогать в торговле. Если вы раньше самостоятельно как-то искали плотности, теперь это делать не нужно. Вам не нужно искать ни плотности, вам не нужно искать ни уровни, все это уже сайты будут делать за вас. Поэтому ваша задача просто зайти на сайт, посмотреть уровни и уже э, трезво самостоятельно оценить какую-либо ситуацию. Как вы видите, по инструменту OneInch прямо сейчас я открыл сделку, у меня нету цели как-то заработать есть цель просто показать как это все работает саму механику в кластере как вы видите здесь уже набито 160 тысяч монет здесь у нас кластер на самом низу набито 93 тысячи и здесь стоит заявка на 155 тысяч это нам говорит о том то что эта заявка этот объем у нас уже тестировался этот объем у нас настоящий получается суммарный объем вот в этой вот заявке у нас был около 240 тысяч монет примерно 210 220 тысяч долларов это относительно крупный плотность, я не скажу то, что она крупная для вон инча, но во всяком случае хоть какой-то отскок можно было отработать. Если в моменте посмотреть, эта сделка давала уже примерно пол процента, возможно бы давала больше, я просто сейчас поставлю безбыток, опять же повторюсь, мне нету сейчас цели как-то заработать, есть цель показать вам, как это все работает. Дальше вам покажу все на примере уже другой сделки, эта сделка у меня уже была давно записана и смотрите, в стакане спота мы с вами видим крупную плотность на в тысяч монет это на самом деле огромнейшая плотность для данного инструмента если здесь у нас проходят объемы 240 1700 1400 1100 то здесь у нас плотность стоит на 882 тысячи монет это нам говорит о том то что вероятнее всего у нас появляется на рынке покупатель который хочет купить вот данную монету на вот столько вот монет вот по такой вот цене и того получается то что мы можем зайти от этой самой плотности потому что если этот объем реализуют по рынку это просто Просто будут выкупать вот эти вот все мелкие плотности. Можно словить вот прям вот хорошее такого вот движения. Но, во всяком случае, пока этот объем мы не разберем, по факту цена может отталкиваться. Поэтому на фьючерсах я набираю позицию в лонг Вся сложность данной ситуации была в том, что нужно было найти вот эту вот самую плотность и потом за этой плотностью уже постепенно э, вытягивать движение. С этой сделки суммарно было заработано больше 350 долларов. И все благодаря единственной заявке, которая у нас была в стакане спота. Поэтому сегодня я вам покажу, как находить вот такие вот заявки, как находить автоматический уровни. Ваша задача будет просто открыть график, посмотреть ситуацию, трезво оценить и уже самостоятельно принять решение заходить, либо же не заходить. По инструменту он инч меня только что закрыло в безубыток, эту плотность до сих пор не разобрали и моя задача была показать то, что вот в моменте можно было забрать небольшой отскок на 0,6%. Можно, конечно, рассмотреть пробой, но опять же здесь уровень довольно-таки размазанный, поэтому заходить не совсем будет правильно. Первый сайт, на который можно обратить внимание это скринер Pro, здесь у нас отображаются вот эти вот самые заявки TT Pro, максимально такой топорный простецкий сайт. Собственно, что мы видим в данном скринере? Видим название монеты, по которой есть у нас плотность, видим также силу данной плотности, видим цену, на которой стоит эта плотность, сразу можем определить на круглом числе, не на круглом. Сразу видим, сколько нам нужно минут на разъедание и, собственно, видим, сколько монет у нас стоит в данной плотности. Мы с вами четко видели то, что по инструменту One Inch у нас есть данная плотность, поэтому эту плотность можно было легко найти с помощью скринера, поэтому ваша задача просто открыть и сравнить, что у нас тут вообще по стакану. Данная плотность, я бы не сказал то, что она большая, потому что здесь 150 тысяч, здесь у нас 30-30 и по факту вот в этом вот диапазоне у нас уже на 100 тысяч получается монет, поэтому эта плотность как бы ну относительно крупная, не сказать, что она прям вообще такая большая. По данному сайту я думаю рассказывать больше нечего, все максимально просто, точно такой же сайт это Scalper Eye, то же самое есть, у нас монета указано количество долларов плотности количество монет в плотности то же самое время жизни короче все максимально то же самое только когда вы уже нажимаете на эту самую монету вы сразу можете уже посмотреть и график что у нас здесь есть по уровню поддержки по уровням сопротивления и также эта плотность у нас отображается на графике тут же дополнительно открывается стакан чтобы вам уже там не открывать тайгер трейд, сискальп, и скальп, четко видно что вот у нас на самом деле есть та самая крупная плотность стакан спота все максимально просто также есть общее состояние по рынку Скальпер Ай, грубо говоря, немного лучше скринера Pro. Но скринер Pro он в моменте как-то работает получше, без всяких зависаний, также можно поставить себе вот такие вот уведомления, кому это будет интересно. Вот первые два максимально простых сайта, которые просто вот так вот можно отслеживать. Следующий скринер подойдет для тех, кто любит торговать ножи, кто любит торговать какие-то быстрые отскоки. В каком плане? Если у нас идет, например, какой-то хороший вот рост, и кто-то любит торговать на откатах, я не знаю, сначала здесь берут шорт, потом добавлять. Здесь если он любит торговать вот эти вот откаты да, то вот этот сайт как раз таки для вас то, что вы здесь смотрите, указана общая волатильность, если где-то идет какой-то хороший пробой, если где-то вот Какая-то заварушка такая пошла Серьезная, там в процентах Это сразу отобразится вот в этом вот скрине Пока здесь все максимально спокойно И указаны монеты, которые дают хоть какую-то волатильность все еще по рынку. Следующий сайт, которым я постоянно пользовался Это у нас сайт Scalp life Он платный, поэтому его я не знаю, стоит ли включать в данный список По инструменту OneInge здесь не показывается плотность Поэтому эта плотность меньше моих настроек Настройки у меня от 200 тысяч долларов Если здесь я укажу от 100 тысяч долларов то вероятнее всего вот эта плотность также отобразится по инструменту One inch нажимаю кнопку примирить и вы четко видите то что да на самом деле эта плотность у нас сейчас отображается и грубо говоря это такой же скринер как и скринер Pro как скальпер i1 в 1, просто здесь все реализовано немного по другому, есть у нас монетка сразу виден проходящий объем пятиминутной свечи в данный момент он 4000 и таким образом можно быстро оценить насколько у нас большая вот эта плотность, Если эта плотность больше проходящего объема хотя бы 5-10 раз, да, это на самом деле крупная плотность. Ну и здесь примерно все то же самое. Видим с вами монету, видим вот эту вот плотность в стакане, спота я лично себе только поставил, и также сразу видны проходящие объемы. Я вам сейчас покажу свои личные настройки, кому это будет интересно, можете лично использовать, но это не такая большая разница, это все уже индивидуально. Я ставлю себе от 200 тысяч, фьючерсы я вообще себе отключил, здесь я абсолютно ничего не менял, в уровнях тоже не менял, и в разделе отображения я просто себе убрал фьючерсный стакан лонга и шарта. Также, когда вы наводите мышку на определенную монету, сразу появляются графики, в целом, когда вы крутите колесик, можно оценить такую вот общую ситуацию. Этот скринер максимально простой, но он последнее время платный, поэтому уже если смотреть, то скринер Pro либо Scalper а уже намного лучше в том плане, что что вы сразу видите, какое время жизни плотности, то есть как давно она появилась. Если там время жизни буквально там одна минута, ну на такую плотность явно не стоит обращать внимание. Вот, например, как по инструменту в Scalp Life мы с вами видим. Вот здесь вот эту вот плотность, но обратите внимание, то, что в Скальпер Ай вообще нету этой плотности. Ну потому что она появилась недавно, и смысл на нее обращается, ну вообще никакого смысла. Ну и следующий, наверное, самый лучший скринер, который я могу вам посоветовать, он появился относительно недавно. В данном скринере рисуются автоматический уровни. Мало того, что здесь автоматически рисуются уровни, так здесь сразу у нас отображается тот самый стакан. То есть вы сразу видите стакан, сразу видите вот эту вот плотность, которая здесь у нас есть, и она сразу автоматически. Обозначается на графике Очень на самом деле крутой сайт Очень крутой скринер Потому что если я раньше пользовался Например TradingView То теперь мне вообще Trading View не нужен Если на Trading View, Чтобы там поставить буквально себе 5 уведомлений Ну точнее вот например Если она подойдет вот к этому вот уровню Добавить оповещение То в бесплатной версии Это можно сделать там буквально 5 оповещалок А здесь у нас это все дается бесплатно Возможно пока что бесплатно Я не знаю Но э, штука прикольная Если хотите поставить себе уведомления вот пожалуйста есть такой вот колокольчик Ставьте себе колокольчики Когда цена подойдет к этому уровню Сразу у нас будет уведомление Данным столбцем мы выбираем монету Которую хотим например торговать Либо посмотреть Здесь можем сразу скопировать тикер Это очень удобно Когда ты переходишь например в терминал Ты сразу здесь быстренько вбиваешь Вон инчу из детей И сразу можешь быстро открывать определенную монету То есть это уже круто Дальше Когда нажимаете на эту кнопку Открывается все в новом окне Графики тоже очень удобно Можно сделать сортировку по названию монет, по движению за 1 час, по движению за 7 часов, я лично себе сортирую то ли по названию, то ли уже по плотностям. В данном столбце у нас отображаются плотности и здесь отображается расстояние до той самой плотности. Если открываем инструмент One Inch, у нас показано то, что плотность находится вот прям очень-очень близко. Если в скальпер ай и TT про у нас тоже это отображалось, -то, то здесь это все максимально круто. То есть вы сразу видите 1 картину, виден уровень поддержки, 5-минутную картину, то тоже виден уровень поддержки, в целом обозначены какие-либо тренды. Также у нас отображается информация на часовом таймфрейме и на четырехчасовом. Это все можно изменять под себя. Вот прямо здесь отображаются те самые таймфреймы. Здесь можно опять же скопировать эту монету и можно себе поставить какие-либо оповещения, либо добавить какие-то еще э, линии сопротивления или поддержки. И также есть у нас очень важный инструмент, это линейка. Когда мы четко можем посмотреть, сколько мы можем взять отскок от этой плотности, то есть быстро, круто не знаю, я прям влюбился вот в эту вот тему, в этот скринер, потому что, ну, такой темы никто не делает. Сразу отображаются все уровни. Вам теперь не нужно самостоятельно чертить эти самые уровни. Все сделано за вас. Вы просто зашли, посмотрели, нравится, не нравится, и по факту пользуйтесь по сути вот сейчас мы с вами листаем, я не вижу там каких-то хороших ситуаций но если и будут какие-то ситуации я просто возьму поставлю себе например уведомление вот э, в данную область и все ну не знаю как по мне это круто также потом монеты вы можете для себя сортировать какими-либо звездочками например если монеты отрабатывают хорошо ставите зеленки если монеты отрабатывают в целом плохо там от заявок либо от плотностей ставите им красные звездочки максимально круто продуманно ну, не знаю, продуманный сайт, реально для людей. Не знаю, конечно, кто этот скринер делал. Ему большущий респект. Для трейдеров это прям самое то, что нужно. Поэтому, ребят, кому это будет интересно, я оставлю, наверное, ссылку в описании на телеграм канал, где вы сможете взять эти все скринеры. Ищите вот эту вот дату, вот этот канал, Embex Trading. Здесь у нас полноценное бесплатное обучение трейдингу, где есть и чаты, есть все уроки. То есть все, что вам нужно. И сюда я добавлю как раз-таки вот эти вот и новые скринеры, которые у меня появились. Поэтому заходите, забирайте, кому это нужно Всем, ребят, большое спасибо за просмотр Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, если видео для вас было полезным И не забывайте писать что-нибудь в комментариях Чтобы YouTube видел то, что вам это на самом деле интересно И продвигал видео намного-намного выше Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, всем пока